людей. Когда человек примет для себя доктрину безвозмездного уважения, землю уважать, соседей уважать, людей в транспорте уважать, полицейского, который останавливает там гаишника, то это все может распространяться. Именно это может сделать жизнь прекрасной. Вы представляете, почему немцы или жители Германии не хотят отдыхать с русскими людьми на пляже? Почему? Потому что те хамят, они напиваются, начинают хамить, грубить. То есть что они проявляют? Неуважение. Такого в большинстве своем в эволюционно развитых странах нет. И когда ты приезжаешь и начинаешь общаться с людьми, которые находятся в других странах, в Швейцарии, в Швеции, в германии в америке то обычно видишь уважение люди хотя бы создают визуальное уважение то есть они тебе у...